На сегодняшний момент существует несколько способов для того, чтобы планировать свои дела и, конечно, расходы. Первый способ – это отпиливать 10-15% от зарплаты, так называемые «заплати сперва себе». Для того чтобы этим способом воспользоваться и для того чтобы он приносил результат, у вас должна быть очень стойкая выдержка и крепкие нервы. В большинстве случаев люди тратят эти деньги. Они помнят о том, что у них есть какие-то сбережения и начинают позволять себе нет-нет, да покупать какой-то гаджет или незапланированные поездки или еще что-то. В итоге накопления очень быстро улетучиваются. Я призываю воспользоваться другим способом планирования расходов, а именно научитесь, пожалуйста, откладывать каждый день небольшими Суммами. Желательно откладывать на накопительные счета в банке, потому что они позволяют в любой момент пополнить счет и в любой момент снять без потери процентов. Процентные ставки по таким счетам сравнимы со ставками у строгих депозитов. Итак, вы встаете утром, идете умываться, чистить зубы, и пока вы завтракаете, переведите на свой накопительный счет 300, 200, может быть, даже 500 рублей. Каждый день по чуть-чуть откладывая, вы таким образом в фоновом режиме сможете скопить хороший капитал, который направите или на достижение цели, или, возможно, даже в инвестиции, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.